Итак, нами решено уравнения равновесия для первого случая крепления опоры. Напомню, какие мы уравнения получили. Их было у нас три. Сумма проекции всех сил на ось Х была нами составлена и приравнена нулю. Сумма проекции всех сил на ось У. И сумма моментов всех сил относительно точки А была составлена. И все они были приравнены к нулю. При этом первое уравнение у нас получилось. Давайте мы его найдем. Вот оно. ХА равняется. Ну я сразу записал. Ну давайте выпишем тогда. Подробнее. Их все. Итак, из первого уравнения мы сразу нашли неизвестную ха. Она у нас получилась равная минус 5 корень из 2 на 2 кН на метр. КН, то есть это сила. Или, давайте мы сразу сейчас вычислим, что это у нас будет. Значит, 5 умножить на 2 корень и делить на 2. Соответственно, 3,536. То есть примерно 3,536 кНт. Далее мы решили составили и решили второе уравнение. Оно тоже оказалось достаточно простым. Где оно у нас? Вот оно. 5 корень из 2 на 2 плюс 2,4. То есть 5 корень из 2 на 2 плюс 2,4 кН. Или сколько А, мы уже знаем точно на 3,536. И 2,4 это будет 5. И 936 кН. По традиции давайте оставим 3 знака после запятой. И, наконец, последнее уравнение нам дало значение момента. МА равнялось... 5 корень, корней из 2 прибавить 12. Или приблизительно чему это у нас было равно? 5 умножить на корень из 2 плюс 12 равняется 19 Извиняюсь. 19 0,71 килоньютон умноженное на метр. Вот нами решена система уравнения равновесия для первого случая А. Чтобы закончить решение, нам нужно сделать, повторить все это решение для случая Б и для случая В. Давайте попытаемся сделать это, начиная опять с первого же шага. Чтобы составить уравнение равновесия, повторяю, мы переходим к структурной схеме. Напомню, что во втором случае у нас крепление было задано в таком виде. В точке А скользящая заделка, в точке Б невесомый стержень с шарнирами на концах. Напоминаю их реакции. Скользящая заделка раскрывалась одной реактивной силой и реактивным моментом. Сила была направлена перпендикулярно оси скольжения заделки. А невесомый стержень всегда реагирует что вдоль своей оси. Работает при этом и на сжатие, и на растяжение. Итак, составляем структурную схему для случая Б. При этом Попрошу учесть, что вот характер всей этой нагрузки заданной, то есть силы сосредоточенной силы P, момента M и распределенной нагрузки Q, он не изменится по сравнению с этой структурной схемой ни на каплю. То есть все эти значения и все их проекции будут иметь одинаковое значение по всем уравнениям. Учитывая это, давайте значит, составим структурную схему для случая B. Итак, у нас имеется наше тело. Вот оно, вот оно, и вот оно. Повторюсь, вот эта сосредоточенная сила P, вот этот момент M, и вот эта сосредоточенная сила Q, которую мы заменили распределенную нагрузку, они не изменились по сравнению со случаем A. А вот здесь, в точке A, мы отбросили скользящую заделку, значит, мы заменили... Ее действие вот этой реакции YA и вот этим реактивным моментом MA. Ну и здесь давайте будем считать. Напомню, что ось стержня была направлена по горизонтали. Давайте мы по горизонтали направим и ее реакцию XA. В данном случае направим ее в положительное направление оси X. Итак, вот наша система уравнений. Мы опять решаем для нее, составляем вот эти три уравнения. Напомню, какие: сумму проекций по оси x и приравниваем ее нулю, сумму проекций по оси y и сумму проекции по оси и сумму моментов относительно любого центра А. Но здесь мы еще подумаем, какую точку брать в качестве момента. Кстати говоря, здесь, извините, сразу исправлю, это не x a, а x Б, конечно. Итак, какие силы действуют у нас? Сразу выпишем систему силы моментов. Сначала неизвестное. Это что у нас? yA, потом неизвестная сила xB, неизвестный момент MA. И далее что? Известная сила P, известная сила Q, известный момент M. Напоминаю, вот это у нас неизвестное. Вот это у нас известные величины. Ну что ж, начинаем составлять сумму проекций всех сил на ось x. Сумму проекции всех сил на ось x. Первая сила yA. Ее проекция будет равна... Напоминаю, опять составим эти небольшие рисунки вспомогательные. y направлена по вертикали сила, ось x направлена по горизонтали. Угол между ними равен 90 градусов. По правилу проекция вектора на ось равна модуль вектора на косинус угла между ними. Мы что запишем? Что проекция вектора y на ось x равна модулю вектора y а умножить на косинус и пополам косинус 90 равен нулю значит все произведение равно нулю Итак, первая проекция равна нулю следующая xb плюс xb это у нас сила направленная по горизонтали вправо туда же смотрит и ось x Угол между ними равен нулю. Значит, проекция силы XB на ось X будет равна модулю силы XB умножить на косинус нуля. Косинус нуля единица. То есть, будет равна просто модулю этого вектора XB. Плюс. Насчет Этих величин, я уже говорил, что их значение не изменится. В частности, P у нас так и будет равняться P умножить на косинус 45 градусов. А Q у нас будет равняться 0. Все это будет проекция силы Q на X будет равняться 0. Таким образом, отсюда мы сразу получаем, что XB будет равняться чему? Минус 5 умножить на корень из 2 на 2. Следовательно, этот стержень будет работать не на растяжение а на сжатие то есть его реакция будет направлена вот этот минус говорит о том что его реакция будет направлена в противоположную сторону то есть по горизонтали влево итак мы решили первое уравнение давайте пока у нас нету дополнительных замечаний я буду вот эту линию Формально проносить вот здесь, чтобы было поменьше места для замечаний, которых у нас нет, дополнительных объяснений. Итак, теперь все то же самое делаем с осью Y. Составляем проекцию всех сил на ось Y. Начинаем в том же порядке. Напомню, порядок сил. Это что у нас? Y, A, X, B, M, A, P, Q и M. Причем эти значения у нас уже не меняются. Ну давайте мы это дело продолжим в следующем фрагменте.